Всем привет, дорогие друзья! Привет! Как вы думаете, где мы находимся? Пять секунд, чтобы вы подумали. А находимся мы в Измире. И это видео будет об Измире. Покажем вам, что успеем сами посмотреть. Ну и, конечно же, Айхан расскажет о пяти самых вкусных блюдах, уличной еде, которую едят в Турции и которые любят турки. А если вы эти блюда пробовали, пишите также в комментариях, понравились вам или нет. Или э, пробуйте, когда приедете в Турцию. Меня зовут Анастасия, я живу в Алании в Турции уже более 10 лет. И на моем канале вы можете увидеть много интересных и полезных видео о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. Поэтому подписывайтесь, заходите в описание к моим видео, там много полезных ссылок о том, как дешево бронировать билеты, отели и покупать туры в Турцию со скидками. Присоединяйтесь к нашей дружной компании и добро пожаловать в Турцию! Evet arkadaşlar benim adım Ayhan. Ee, İzmir hakkında size bilgi vereceğim biraz. İzmir Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri. Ee, yaklaşık üç buçuk milyon nüfusu var. Ee, ayrıca Türkiye'nin en büyük, İstanbul'dan sonra en büyük sanayi şehri yine İzmir. Ee, burada tekstil, beyaz eşya, ee, gıda yani ee, hemen hemen her sektörden fabrikalar var. Üretim fabrikaları var. Bunun haricinde İzmir turistik bir şehir aslında. Etrafında da onlarca turistik şehir var. Bunlardan bahsetmek gerekirse mesela tarihi saat kulesi İzmir'in simgesidir zaten Konak Meydanıdır. Onun haricinde Çanakkale çok yakın İzmir'e. Yine Çanakkale haricinde Çeşme, Bodrum gibi tür yerlere İzmir'den çok rahat ulaşabilirsiniz. Ee, ve İzmir'in yemekleri de güzeldir aslında sokak yemekleri diyoruz bu sana ee, boyos ee, neydi kokareç ve kumpir ee, İzmir'den İzmir'den Türkiye'ye yayılmış lezzetlerdir diyebiliriz. Сейчас мы находимся в районе Канак. Это один из 11 районов из мира. Густонаселенный район. И этот район является историческим и административным центром города. Здесь много магазинов, гостиниц, деловых центров. Здесь есть исторический район, в который мы пойдем с вами чуть позже. Здесь всегда многолюдно, много кафе, ресторанов. В общем, это один из тех районов, которые обязательно нужно посмотреть, когда вы приезжаете в Измир. Ну, а лучше всего останавливаться, конечно, тоже здесь. Пока мы идем с вами до основных достопримечательностей Измира, это площадь Канак и Кемер-Алты-Базар, расскажу вам немножко об Измире. Измир – это древняя Смирна, один из семи античных городов, которые претендуют на родину Гомера. Представляете? Этот город охватывает обширную бухту на восточном побережье Егейского моря. Море мы с вами уже видели. И Измир – это крупнейший бизнес-центр страны и место проведения престижных международных выставок, на одну из которых мы, кстати, и приехали. В 1922 году в Измире был гигантский пожар, и город отстроили заново. И сейчас Измир напоминает такой среднеземноморский европейский курорт, более чем какой-то восточный мегаполис. Но следы античного прошлого все-таки здесь есть. Измир ⁇ это удобное место, откуда можно отправиться к руинам легендарных городов Пергама, Эфес и Троя. Кстати, Измир ⁇ это второй по значимости порт и третий по величине город Турции. Символом Измира является вот эта вот изящная башня, которая построена как раз на площади Кунак, на которой мы с вами сейчас находимся. И построена эта башня в мавританском стиле в честь 25-летия восхождения на престол султана Абдул Хамида II. Здесь также расположена голубая мечеть Ялы, много государственных зданий, например, Мерия Измира и оперный театр. Эта площадь выходит к Измирской бухте где расположены причалы, паромы, перевозящие пассажиров на противоположный берег. А вот так вот башня выглядит вечером и ночью. Очень красиво подсвечена. А на площади уже никого нет вообще. Evet, Ama İzmir'de ona gevrek yok, onu da söyleyeyim. Ee, artık poğaçalar ve börekler. Ee, poğaçalarda mesela patatesli, peynirli, kaşarlı çok çeşit bulabilirsiniz. Bunlar çayla beraber basit satıştırmalıklar. Между площадью Канак и шумным бульваром Февзи Паши находится главная достопримечательность из мира. Это большой базарный квартал Кемер Алты. И на самом деле этот квартал напоминает город в городе с огромным количеством мощенных улочек, лавочек, кофеем, огромным крытым караван сараем с мистической атмосферой. Мы туда с вами тоже попадем. Остатки старого до допожарного Измира можно также отыскать в бывшем французском районе Буджа и английском Борнова, где находятся около 30 деревянных особняков с резными балконами, построенными в 19 веке богатыми иностранцами. Также от улицы Дарио Морено в еврейском квартале на столетнем уличном лифте можно подняться в верхние районы города, откуда открываются замечательные виды на всю измирскую бухту. Сука, я Я фуган о ваннардам битане. Это будет Kolay aparatiflerden bir tanesi köfte, ee, etten yapılır, kıyma, kıyma etinden yapılır yani dana veya tuzu kıymasından yapılır tamam mı? Ekmeğin arasına bu şekilde, onu koyarsın piştikten sonra ve tabii ki salatasını ilave edersin içine. Ee, ama tavsiyemdir, köfte yiyorsanız mutlaka soğanlı yiyin. Tek bir buçuk. Tamam, ver abi. Getirdim ya abi, ben beyaz, beyaz kağıt. Miyim, Мы с вами находимся около хана Кызларасы, который, как говорят, обладает мистической атмосферой и большим количеством интересных магазинчиков кстати здесь можно выпить крепкий турецкий кофе заказать чай и конечно же погадать на кофейной гуще Вот именно в этом внутреннем дворике можно выпить чай, отдохнуть. Ну и, конечно же, полюбоваться великолепной архитектурой этого хана. Türkiye'nin her şehrinde bu tür hanlılardan bulmanız mümkün, e, çünkü Osmanlı ve Selçuklu döneminde ticaretin yapıldığı yerler bu şekilde hanlılarda oluyordu. Artık bunlar üst katlarda otel olarak kullanılan mekanlarda. Şimdi bu tür hanlılarda daha çok hediyelik eşya dükkanlarının yanı sıra e, çay ve kahve içebileceğiniz alanlar da mevcut. Ailece güzel vakitte geçirebilirsiniz. На втором этаже расположено большое количество вот таких вот маленьких магазинчиков. И в основном здесь различные античные вещи. Ну и, конечно же, украшения. Много украшений с полудрагоценными камнями. И различных изделий народного промысла. Поделки из дерева, картины. И вот такие вот интересные Фарфоровые статуэтки. Evet, Türkiye'deki sokak yemeklerinin en eskisi, e, tarihi Osmanlı'ya kadar gider, e, nohut, pilav. nohut pilavı, ortasında nohut, kedi pilavı, yaklaşık 100, 150 yıldır, daha önceden bunu sokaklarda insanlar omuzlarında tutuyordu, şimdi böyle küçük dükkanlarda 10 numara yiyebilirsiniz, afiyet olsun. как вы уже знаете, железнодорожное сообщение в Турции тоже развито очень хорошо. Сейчас мы находимся около вокзала Басмане в Измире, который был построен в 1876 году. И здесь отправляются поезда, например, отсюда отправляются поезда в Конью, Кутахию, Испарта, Анкара и так далее. Если вы хотите по путешествовать по Турции на поездах, то вы можете сделать это совершенно свободно. Турецкие поезда очень комфортабельные, чистые, и билеты на них также очень доступные. Ну и не забывайте о том, что в Турции существуют скоростные поезда, которые ходят из Коньев, эскишихиран Кару Стамбул, а из Стамбула также можно доехать до Измира. Arkadaşlar, ayrıca kavuk döner ya da et döner, Türkiye'nin her yerinde, her çabukta mutlaka görebilirsiniz. Türklerin milli yemeği döner diyebiliriz. E, döneri isterseniz aparatif yemek için dürüm şeklinde alabilirsiniz, ekmek arası alabilirsiniz. Ya da oturup böyle servis şeklinde de yoğurtlu da yiyebilirsiniz, tereyağlı da Tercih sizin. Döner yanında, aparatif, aparatif döner yanında ayran da deneyebilirsiniz, kola da deneyebilirsiniz. İçecek tercihi size kaldır. Gel, basın, da, da. Lavaş ekmeği ile dürüm şeklinde de alabilirsiniz. Hocam artık lavaş, lavaş ekmeğine ne bir ürün yapabiliriz? Ciğer dürüm yapabiliriz. <gülüyor> Ağabey, be, tavır tavır be, Tavuk o, şiş yapabiliriz. Tuzlu ciğer yapabiliriz. Ciğer yapabiliriz. Aynen. Soğuk şişe koyuyoruz. Tırnaklı ekmeğimiz var. Şöyle tırnaklı ekmeğimizi de gösterelim. Kusam bir ekmeği. Buna da soslu, yoğurtlu. Hı hı. E, önce kızartıyoruz, yağ bandırıp sonra ızgarada kızartıyoruz. Evet, Bunu da şükür. soslu tereyağı evet, da sıcak boğarı üstünde güzel bir şekilde tavrata serisi edebiliyoruz. İskender evet. tarzında güzel bir sunum yapıyoruz. Помимо того, что вы можете заказать дюрю, это ДНР в лаваше, можно еще сделать и заказать и в хлебе. Иногда лаваша не бывает у продавцов у уличных, а они делают в вот таком вот в хлебе на гриле. И, кстати, это тоже очень вкусно, и я иногда люблю, конечно, это не супер полезно, но очень вкусно. Ну, и, конечно же, айрад. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас мы находимся в районе Караташ, и сюда наверх, чтобы увидеть потрясающую панораму из мира, мы приехали на историческом лифте. Он так и называется ассансер Он совершенно бесплатный. Здесь наверху есть кафе, где можно посидеть, выпить чашку кофе или чая и любоваться вот такой вот потрясающей панорамой из мира. Вот так вот выглядит лифт изнутри и здесь внутри играет музыка Дарио Морено. Вот так вот выглядит улица Дарио Морена снизу и вход в лифт на котором можно подняться на самый верх где мы только что с вами были. А Дарио Морена был итальянцем по происхождению, но жил в Мизмире и был известным гитаристом, музыкантом и актером и написал одну из самых красивых песен об Измире. Этот лифт был построен в 1907 году и сохранился до сих пор. На нем можно подняться наверх совершенно бесплатно. А на этой небольшой, но очень уютной улочке, улице имени дарио Марена расположено вот такие вот маленькие кафе, где очень уютно. Можно отведать различные блюда. И чай, кофе. И сейчас моим фавором кокорейч. Кокорейч красивый, Bizden başka hiçbir yerde tumaş şansınız yok. E, detaylarını çok bilmiyorum ama işte görebiliyorsunuz. Süper! Kokoreç çeşitli baharatlarla e, harmanlanıp şimdi ızgara yapacak. Ondan sonra ekmeğin arasına uzayacak. Sonra süper bir şey. �� emphasis alayım çok güzel Evet. İçizin Şimdi bir başka yemek ayvalık tostu. Bunun içinde sucuk, salam, kaşar ve sossuz oluyor. Normal bildiğimiz sostan farklı. Şimdi burada yapılışını görebilirsiniz. Да, писал, чего я цел. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, Сейчас мы находимся на набережной в Измире. Здесь морской вокзал, с которого ходят паромы на противоположную сторону города. Многие из вас уже плавали на паромах, мне кажется, в Стамбуле. И напишите обязательно в комментариях, кто был в Измире и кто пользовался паромами. Ayrıca İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya gibi şehirlerde Karadeniz'deki şehirlerde balık ekmeğin en lezzetlisini yeme şansınız var. Balık ekmek yalnız. Ekmeğin arasında balık ve salatayla servis yapılıyor. İsteyenize göre içine soğan da koyabilirsiniz. Ben her zaman soğanımı severim. Balık ekmek severim. Ee, evet, yanında şalgam. Bu videoda sizlere Türkiye'deki basit aparatif yemekleri, sokak yemeklerini anlattık. Bunların yanında çi köfte, tost ve işte nasıl sandviç tarzı şeyler de bulabilirsiniz. Özellikle İstanbul'da sosis sandviç çok meşhur. İzmir'de ise mutlaka kumru denemenizi ben tavsiye ediyorum. Eskişehir'e giderseniz çi börek mutlaka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 Турции, о так называемом фастфуде. Поэтому приглашаем вас всех в Турцию. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите по ссылкам в описании и конечно же не забывайте о том, что в описании к моим видео есть полезные ссылки о том, как бронировать билеты отели со скидками, а также получить ссылку по промокоду при покупке туров в Турции и в другие страны. Мы с вами прощаемся и увидимся с вами в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Bekleyin. Siz her yerde McDonald's Burger King bulabilirsiniz ama Türkiye'ye geldiyseniz önce bence bu lezzetleri denemeniz gerekiyor. Yevrek. Aha.